Вы знаете, что когда человек на людях хочет показаться хорошим, но на самом деле он держит себя в руках, чтобы не проявить гнев, злость, раздражение, он просто сдерживает себя, то на самом деле этот человек недобрый, добрый, этот человек злой и то, что он себя сдерживает, чтобы не раздражаться, чтобы не проявить свою злость, это он всего лишь обманывает сам себя, он обманывает Бога и он обманывает других людей, тем что он просто играет роль хорошего человека, он делает добро только потому что нужно это делать и он кажется всем добрым только потому что нужно казаться всем добрым, но этот человек никогда не повстречался с Иисусом Христом. Потому что человек который повстречался с Иисусом Христом он больше не злой. Человек, который родился свыше, который родился от Бога, он становится совершенно другим человеком. Все, кто рождаются свыше, у них нет злости, у них нет раздражения, у них нет ненависти, у них нет худых плодов, у них только добрые плоды. Они не раздражаются и не злятся, они не держат себя в руках. Они просто созданы из любви и доброты, их не нужно заставлять делать добро, им не нужно самим себя настраивать на добро и на любовь, они сделаны из любви и добра. В них живет Бог, который любящий и добрый. Поэтому если ты замечаешь за собой, что ты все еще злой, что ты злишься, что ты держишь себя в руках, чтобы где-то не раздражиться и не проявить свою злобу, то ты еще не родился свыше. Тогда тебе стоит задуматься, где ты проведешь вечность, если ты умрешь в таком состоянии. Тебя не впустят в жизнь вечную, тебя не впустят в царство Божье в таком состоянии. Тебе нужно примириться с Богом, тебе нужно познакомиться с Иисусом Христом. Бог может тебя изменить, Бог может в одно мгновение сделать тебя совершенно другим человеком. Ты забудешь, что такое злость. Ты забудешь, что такое злиться на людей или раздражаться на них. Ты забудешь об этом, обо всем. Ты будешь любить людей. Ты будешь добр ко всем. И ты будешь делать добро не потому, что нужно его делать, а потому что ты будешь сделан из добра. И в твоих, в твоих жилах течет любовь и течет добро. И ты хочешь делать добро. Не потому что нужно, а потому что ты создан из добра и любви. Ты хочешь проявлять это добро и эту любовь. Бог может тебя изменить. Тебе нужно просто признать, что ты так никогда не повстречался с Богом. Что тебе нужно повстречаться с Иисусом Христом, чтобы Он тебя полностью изменил. Чтобы ты стал новым творением во Христе Иисусе. Прими решение повстречаться с Иисусом Христом, встретиться с Ним лично, чтобы Он изменил тебя полностью, чтобы Он дал тебе новое сердце, которое будет состоять из любви и добра и добрых дел. Да благословит вас Господь наш Иисус.